Где армия йоды? Самая мощная. <coughs> самая основная, точнее. <coughs> что-то я не пойму, куда-то он ее убрал, походу. У него уж была полностью армия, прям модернистская. Он куда-то ее закинул. Короче. Или я, может, ее убил. <coughs> да, что-то я забыл даже. Ладно. Так, а вот это вот, похоже, что армия хочет пойти дальше и напасть на Идзу. По-любому, потому что что-то как-то подозрительно идут, они куда-то в ту сторону. Ну а в Идзу, конечно, тут вообще никаких солдат почти нету, можно сказать. Это так. Ничего. Блин, а он заход на наверное, дойдет до Идзу. Вот собака. Ну то, что вот здесь он не стал нападать, это весьма удивительно. Не знаю, почему он это не сделал. Так, я, наверное, вот эти четыре отряда посылаю в Сагами. А вы вдвоем долбите вот этого вот Адавару. Так, все, возвращайтесь тоже домой теперь. Ну, а в Идзу тогда что делать? Суругу не стал он атаковать, почему-то пошел дальше. Я давайте, наверное, вот эти четыре отряда оставлю в Суруге. А эти два отряда... Вместе с командующим, что ли. Давайте бежим тогда в Идзу. Ты заходи в Идзу. Суруги конечно, теперь есть недовольство небольшое. Ну, это насрать. Главное, что тут у нас теперь есть армия. То есть, ну, это, конечно, не армия, два отряда всего лишь нормальных стрелков, но, блин, я их дофига смогу расстрелять, просто вообще даже они не успеют подойти. Так, тогда что теперь у нас? Можно уничтожить иностранного наёмника. Покрушение сорвалось, ну, конечно. <с -покрешение> я почему-то не это... По-другому просто и не думал, что может как-то произойти... Это было, по-моему, логично. Строим, давайте. Ах, ты не хватает денег, сука. Может, давайте тогда не буду нанимать линейную пехоту? Ну, давайте так. Оружейный завод главное сейчас построить. Ладно, уж линейная пехота это нафиг сейчас не нужна. Ну, Но... потому что все равно вот эта армия, блин, вполне сможет справиться с любым противником. Так, этот корабль давайте тогда подкачу даже кидзу. Защищайте город. Ну и все, пока вот такая вот у нас ситуация. Шаткая очень. Так, в Тамбе все будет нормально, да, когда все построится. А этих солдат куда тогда деть? Так, вы сидите, короче, здесь. А, наверное... Кроме наследника, наследнику тоже здесь нечего делать. Можно даже вот этих британцев было бы забрать. Оставлю только именно снайперов, катана, Кати и все. Остальным всем надо уходить отсюда. Идите на север. Ну этот отряд можно уничтожить, конечно. Нафиг он нужен здесь. Убить их всех. Ну да, я немножко неправильно сделал. Мог бы своего командующего раскачать чутка. Да и ладно, насрать. Так, все, у меня тут есть уже теперь два отряда линейной пехоты. Я думаю, соединим вместе и пойдем в Акасу. Надо выбивать оттуда противника. Захватывать данный город. И идти в сторону Оми и Тидзена. Фух, здесь у меня целая куча солдат накопилась, да, они еще плюс все раскиданы, где попало. Давайте собираемся под командованием нашего главного генерального инспектора, да, по-моему, генеральный контролер. Угу. Ну, в принципе, тут и так агентов много, имею в виду иностранных наемников. Видите, тут у меня иностранный наемник, тут иностранный наемник, то есть вся армия снабжается. Поэтому иди ты в сторону второй армии, которая находится в Суруге. Иди просто разведу территорию. Так, ты тоже разведу территорию. Сейчас как мы двинем-то я вот думаю. Куда мы пойдем? Ну, один ход надо, наверное, подождать, восстановиться. И надо бы, наверное, двинуть все-таки в Яма Сира. Пора город этот захватить, точнее как сказать, захватить, освободить его провозгласить анархическую республику по всей Японии наконец-таки и таким образом второй этап войны заканчивается у нас потому что у нас Мусаси практически уже в руках еще немножко мы его захватим по провинциям у нас 36 65 конечно еще очень далеко до победы но мы к этому идем медленно но верно идем к этому так, пушки давайте перевозим, да Плюс у нас тут, кстати, полководец освободился Можно его посадить э, Посадить, дать ему пушки Как Из Сануки мы в это Распускаем Линияную пехоту отряда В Тосе можно тоже распустить Один отряд, я смотрю Давайте так и сделаем В ие можно распустить Еще тоже один отряд, отлично Еще сэкономили денег Для нашего государства так, здесь тоже мы можем... Подождите-ка. Что-то как-то все очень радужно. Да, мы не могли вообще вывести оттуда войска. Но тут все равно скоро влияние противника исчезнет. А вот в Тосе, блин, оно не исчезнет. Так что придется потом нанимать еще один отряд все равно. Ну и в Ави тоже исчезнет скоро влияние противника. Так что я думаю, сильно уж проблем не будет больших из-за этого моего хода. Ну и за Вадзе тоже, по идее, можно было бы вывести. Правда, я, наверное, распущу все-таки э -э, пехоту императорскую. Ой, Почему я называю императорскую, да? Пехоту анархистов выведу. Тут у нас 4 отряда появилось. Давайте-ка мы их ведем в сторону фронта. Здесь сейчас будем потихонечку убирать, да, как я и хотел. Линейную пехоту. Так, данная армия идет в Ямассиро. И с Сетсу вместе с моим главным, точнее, ну как сказать, с нашим генеральным секретарем, да, если так можно выразиться, главным полководцем, пойдем в Кавати. Эта провинция не имеет большого значения. Ну, в смысле, первоначально, как сказать, она не самая главная. Но все равно в эту провинцию мы сейчас пойдем, потому что на юг же надо будет двигаться в Киев. Это на север, то есть это на центр у меня армия центральная армия. Здесь у меня будет южная армия. Сейчас соединимся мы тут с всякими солдатами. А на север у нас северная армия, соответственно, да, логично. Но надо ее тоже постепенно объединять. Сюда приводить также новоиспеченную гвардию, пехоту, республики. Чем больше, тем лучше. Ну, а тут ситуация, вы сами поняли, какая так себе. Ни туда, ни сюда. Но надо постепенно войска просто нанимать и строить там уже оружейный завод. Через десяток ходов можно уже будет вполне нанимать нормальную армию. Да, также вообще я, конечно, хотел все-таки уже начинать строить академию. Высший военный колледж, даже так он называется. Но денег нету, денег нету постоянно. Блин, каждый ход надо куда-то тратить по-быстрому. Иначе там будут проблемы или иначе там будут проблемы. Короче, вы меня понимаете, я думаю. Так, ну все, давайте, наверное, тогда пропускаем ход. Вроде бы все, что хотел, сотворил. Нагаока. О, Нагаока присылает сюда какую-то армию. Непонятно откуда взявшуюся, кстати. Не с его территории, причем идет она, видимо. А, или с его территории, но они ограничены, поэтому все равно они да, в изоляции. Так, Дзюдзая же ведет свой мощный флот. Сендай еще идет с армией. Ох-ох-ох, сейчас весело будет. Опять там целая куча бичуганов расстреливать. Так, йода же, что-то непонятное. Опа! Появилась его армия. Скрытая. Оказывается, она это все время была в лесу. Если бы я проходил бы мимо, наверняка бы мне еще засаду устроила бы. Угу. Опа! Оказывается, сада откуда-то взялся корабль, сука. Он успел как-то где-то проплыть, наверное. Пока я там перестраивал свою блокаду. Вот ублюдок. И сейчас он там, наверное, еще возьмет разграбит мой торговый порт, который мне приносит просто охренеть какую-нибудь прибыль. Вот, сука. Да, по-любому сломает, я почти уверен. Давайте по этому косугу строим в другой провинции. Да, можно даже без косуги, наверное, обойтись. Хотя усада, блин. Да, усада-то есть. Если не ошибаюсь, разрывные снаряды. Тогда возьмем лана кайтен. Чтобы один ход не больше тратить. Надеюсь, то, что он не сможет обстрелять город с первого раза. Понадобится ему еще некоторое время. Так, это пускай когда пехота на север идет. Вы, ребята, двигайтесь, да, к фронту. И начинаем строить. А, или не сможем начать еще, да? Блин, немножко не хватает денег. Ладно, тогда пока нанимаем пехоту республики еще. Две штуки. Так, армия наша тогда останавливается. Ну что, давайте тогда нападем Устроим генеральное сражение Очередное Уже какое это сражение генеральное Блин, сотое, наверное Да, во главе с нашим командующим Кстати, можно было бы даймеза Использовать как просто подкрепление Да, он таким образом раскачается Тоже немножко В атаку Подкрепление к этой армии не подойдет но однако все равно их достаточно много. Примерно такая же у нас численность как и у них. Но зато у нас солдаты гораздо лучше стреляют чем ихние. Фух, ну давайте попробуем в атаку. Мацуи, Тосинага и Симазухи Самицу. Два величайших командующих Анархической Республики участвуют в одном сражении. Уже, кстати, второй раз, да. <кхе> вот смотрите, реально, мой принцип, э так сказать, выбора карты работает. То есть, когда противнику выгодно, чтобы была какая-то карта, она подстраивается под него. То есть, вот сейчас у него дофига стрелков, поэтому у него... Равнина. Когда надо, чтобы было у него холмы, когда у него много рукопашников, тогда у нас холмы. То есть вот просто вот игра реально подстраивается так, как удобно боту. У меня вот это вот очень бесит. Ну, конечно, наверняка это неправда, но как-то вот это подозрительно. Получается так вот у меня постоянно такие карты, блин, неправильные. Не для меня правильные, точнее быть. Так, у него, по-моему, две пушки Парота. У меня две пушки Парота, плюс еще есть оружие, орудие арм, Армстронга. Вот давайте посмотрим, какая разница между двумя этими орудиями. Видите, да? Во-первых, перезарядка быстрее. Во-вторых, меткость немного лучше. И все, по сути, больше никакой разницы между двумя этими орудиями нету. Ха, получается, практически без, без разницы, какое у вас орудие, или Армстронга, или Парота. Они будут стрелять одинаково, только лишь перезарядка помедленнее и все. Ну ладно. Разглагойствовать хватит. Ставим нашу армию. О, нет, что-то как-то уж сильно плотно получается. Так, вообще идите отсюда немножко. Давайте, наверное, сначала поставим ленинную пехоту. Потому что, конечно, хочу, чтобы ее сначала обстреливали, а не мою имба крутую пехоту республики ну как сказать имба крутую хотя 85 перезарядка или 81 ни хрена себе это уже блин это уже даже как британцы не стреляет получается так ладно начинаем битву короче они не смогут противостоять вам Орудие начинает вести огонь. Вражеские, на орудия тоже начинает вести огонь. Сейчас у нас будет тут взаимный арт-обстрел. Взаимный арт-обстрел. Такс. Ой-ой-ой. Орудия парота, да, атакуем? Давайте по орудиям парота стрелять. Сука, потому что этот мудак по моим орудиям тоже стреляет, я смотрю. Причем очень даже... Неплохо. Болите их не орудие. Продолжайте в том же духе. Так, его армия идет в атаку, походу. Угу. Давайте тогда ставим тогда солдат здесь как-нибудь. Так, командующий сюда перемещайся. Сюда бегите. Что там орудие-то его снесли, нет? Сука, живучие. Ни хера их не вынесешь, наверное, даже. Мэйта, вон, блин, уже потеряли одну пушку. А его нет, наверное. Так, идут в атаку их не армия. их не Ага, передумали. Сейчас они, наверное, начнут мансовать. обходить по бокам, по флангам. Или они отступают, типа? А, разрозненные. Ну да, отступают, значит. Видите огонь вот по этим орудиям? Ага, не сильно далеко. Так, нет, похоже, что все-таки он сейчас будет в лоб ударять. Или нет? Нет, он как-то так, да, еще, видимо, думает. Тут он, похоже, что точно с флангов пойдет. Сейчас, наверное, еще дальше попытается обойти. А вот здесь, на этом месте, на центральном фронте, он, наверное, сейчас будет в лоб ударять. Так, пехота, быстро. Врубаем, давайте гамбате. Видите огонь? Огонь по кавалерии. Отлично. Огонь, огонь, огонь, огонь. Враг уже сейчас подойдет к нам вплотную. Сейчас будет битва. Так, все сюда. Битва началась. Командующий, иди воодушевляй своих солдат. Мечники, бегите быстрее на, на позиции. Отлично, Гамбатэ! Огонь! О, хорош! Продолжайте битву, вести огонь не прекращая. Так, вражеская пехота уже бежит, рукопашная. И стрелковая тоже не особо долго, думая, начинает бежать. Да, победа весьма легкая оказалась. Противник ни на что не годен в прямом бою против нас. Вот это модернистское оружие. Просто смертоносное. Продолжайте вести огонь. Ну, до 300 человек, в принципе, убивал каждый. Так, ну и давайте вперед. Из песней. Пушки, замолкните. Давайте, хватит уже вести огонь. Пехоту сёгну, догоняйте и режьте их. атаку. Да... Ну вдвоем-то, конечно, он теперь побольше порубит, чем если один какой-то командующий. Причем, кстати, их нужно <смех> в разрез, да, как-то их посылать в атаку. В рознь, потому что если они будут вместе, они могут друг друга перестрелять. Такое, я помню, у меня часто бывало. Это когда первое было прохождение. Бывало такое, что друг друга начинали гасить. Типа, видимо, борются за фраги. <смех> Но чтобы меньше досталось каждому. Вон ополчение убивает еще. Ну, ополчение уже, конечно, бесполезная вещь. Я не знаю, почему бот юзает до сих пор этот юнит. Я бы его уже давно бы нахрен удалил бы со всех бы провинций, где у меня хоть какая-то возможность для битв. Ну, собственно говоря, так я и сделал. У меня было же дофига ополчение в армии. Я их либо полностью выкинул, либо я их оставил в качестве гарнизона и все. Угу. Решительная победа. В 10 раз больше мы снесли им людей, чем они нам. Великолепная победа. Нашего оружия. И нашего народа. Ну и чего мы дальше-то будем делать? Тут есть еще одна армия. Наверное, давайте я вот этой армией сейчас нападу на... Этого засранца, добью его. Да, тут еще плюс подсоединилось предкрепление. Подкрепление. И все, мы их разбили. Осталось немножко докачаться моему командующему, чтобы получить новый уровень. Поэтому давайте я его подведу сейчас к битве, которая произойдет. И в атаку. Ах ты, сукин сын, отступил он, конечно же. Нет, не хочет он драться. Видит, что у меня уже преимущество огромное. Поэтому отказался от такой затеи, как битва. Так, в Бизене у нас идет найм. Все понятно. Ну, а эта армия, куда она денется? Пойдет сейчас в атаку дальше. Этим солдатам надо тоже соединиться, кстати, с армией. И вот эту линейную пехоту, кстати, желательно бы, наверное, все-таки отдать моему второму полководцу. Я ее уже использовать не буду в основной армии. Пускай она будет как все-таки помощь, но... Уже в битве я ее использовать как-то меньше буду стараться. ну на севере пока ситуация, конечно, не настолько радужная, чтобы отказываться от линии пехоты. Так что я от нее отказываться не буду. Давайте соединяем здесь нашу армию. А, блин, что-то я неправильно сделал. Ну ладно. Ну, в смысле неправильно, то что у меня линейная пехота ушла, блин. А тут сейчас будет восстание скоро. Надо возвращать, наверное, ее. Или ополчение нанять лучше всего. Давайте, наверное, ополчение тогда найму. Насрать. Пускай здесь будет ополчение. Пофиг. Ну, кстати, можно всего два отряда ополчения нанять. Достаточно. Ну, соединяйтесь, что там. Блин, он может идти, но он не хочет. Просто на все. Вот, все, соединились. Сейчас с этим еще соединимся и нападем на Вакасу. Ну, вакасу захватим. Еще и массиры захватим скоро. И все. Дальше тут уже мы начнем громить просто подряд все провинции. Так, корабль отремонтировался, можно его пристать в Кие. Пускай бомбят город. Так, что тут у нас? Вот в этой провинции, да, я не знаю, наверное, сейчас будет бомбежка, блин, и мне порт сломают. Ну, конечно, не дай бог, мне порт вообще совсем не нужно ломать, но... Если получится то получится что скажешь так с агами у нас теперь тут армия еще больше возросла еще на ему сейчас линейную пехоту появится через ход казармы да надо будет построить значит там ну, колледж если не ошибаюсь военный то есть вы понимаете о чем я говорю кстати гейш, пускай посмотрит, сколько там у сендая войск у него войска похоже что одни традиционные да ну Судя по всему, да, Также у него, как и у Сёгуна, одни традиционники сидят там. Традиционников, если я вынесу, можно попробовать будет даже захватить еще одну провинцию Кай. У нас уже тут такая небольшая территория есть в три провинции. Правда, всего лишь из одной провинции я могу нанимать нормальные войска. Вот в чем проблема. То есть быстро пополнять армию не получается. Ну, конечно, могу нанимать всяких традиционников, но я не хочу. Я просто, как сказать... Из принципа не хочу этого делать. Тут у нас, кстати, железная дорога в Хириме и в Сетсу теперь появилась, да? Вот можно в... заходить сразу в железную дорогу и ехать дальше. В другие провинции. Только вот тут, по-моему, нету в Сетсу, да? Нету в Сетсу. А тут ее и невозможно, да, построить. Ха. Вот такая вот фигня. Давайте, может быть, даже построим здесь еще. А, нет, не буду строить. Ну, точно. Мне же надо деньги для того, чтобы построить военные здания. Так что пока откажемся от гражданских. Так, ну тут один корабль. Я смотрю, все равно никого нету. Так что идите, чинитесь. Ну и все, наверное, да? Здесь у меня кораблики все установлены. Сейчас занимаются всякими делами. Но вы можете тоже, в принципе, атаковать порт. Почему Нет. Ну, а вы, наверное, да, собираетесь вместе в одну армию. Ай, блин, неправильно я сделал. Ну, ладно, короче, мы дойдем до Ямассира, я думаю, скоро. И там уже все решится. Ну, и, наверное, можно пропустить ход. Так, сейчас, правда, погляжу, что там еще на юге. Ну, на юге тут небольшая армия. Набирает снова ее до своих солдат. своего вандервафлю снова хочет заюзать пехоту Сюгуна. Но вот здесь у него вообще все хреново. Поэтому надо этот город быстрее брать. Пока тут никого нету. И плюс еще он, кстати, будет дофига денег приносить. Поэтому надо еще его и брать. Пропускаю ход. Ладно. Половина Японии уже под нашим контролем. Чем мы больше воюем, тем все лучше и лучше. Ну, однако, противники тоже, конечно, растут. Не просто они так сидят и там курят табак. Они тоже воюют. Ох-ох-ох. Дзюцзая собрал своих солдат вокруг моего этого... ...города. И тут сейчас будет, наверное, битва. Ой-ой-ой-ой-ой. Я что-то очень боюсь этой битвы, потому что у меня всего два корабля. А у него аж шесть. Ну, можно сказать, четыре, потому что канонерка-то это моя, кстати... 2019... Так, ладно. Мацумея на Каи. Я что-то как-то совсем задумался и забыл о том, что у меня тут блокада. Надо было, блин, эту блокаду расширить. О, Так, мы, наверное, проиграем. У меня уже сразу нехорошие подозрения. Один корабль подойдет с тылу. То есть, сейчас он подойдет, и он окажется с тыла противника. Uh, ну, конечно, можно сейчас как-нибудь разворотить противника сзади, подай, uh, воспользоваться Пусть тем кораблем. Ну, Что-то не знаю, мне кажется, нехорошо получится все равно. Вон этот корабль появился у меня. Uh, так, так, так, так, так. так. Давайте-ка плывите под направлению к нему. Ну, ты тоже плыви вперед. Так, Миюра Такаудзи. Мы посмотрим, ты успеешь ли подойти вообще на помощь. По-моему, нифига не успеет. Сейчас уже начнется битва. Так, так, так, так, так, так, так. Все, начинается стрельба. О, это было жестко. Давайте врубаем разрывные снаряды. Начинаем вести огонь по ним. Огонь. Так, это суденышко все еще очень далеко. Да. Ох, ебтель моптель. Огонь. Потопим давайте-ка Кайомару. Да, потопили Кайомару. Прекрасно. Самый сильный их корабль уже выведен из строя. Надо теперь разобраться с двумя косугами и с корветом кайден. Да, это нелегкая задача все равно. Потому что игра от этих снарядов поражает просто моих людей там, наверное, на судне. Охреневает, наверное, от всего этого. огонь суденушка их не загорелась так это судно уже кстати довольно близко пускай дальше плывет на тебе сукин сын Сука, еще и стреляет, даже несмотря на то, что и горит. Все равно умудряется еще и палить. ай яй яй яй яй яй Так, так, так, так, так, так, так. Нет. Нет! Этому кораблю, видимо, три Настает. Еще одну косугу вынесли. Но это, наверное, конец. Мацумея накаи. Очень жаль, твоя служба была верна мне. Да ⁇ -мо ⁇ Набрал воды, блин. Все сейчас начнет тонуть. Давайте посмотрим на это зрелище. Он дрался до конца. Настоящий герой республики. До вашего командующего напали. Последний залп. Огонь. Все. Утонул корабль. Зато мы потопили, кстати, три корабля с помощью одной косуги. Ах, настоящий герой республики, настоящий герой. Предатели, вы утонете нахрен. Сдаются. Вам не сдаваться надо, умирать, сволочь, такие. Давите их нахрен. Ладно. Да, видите, три корабля сожгли. Кайомару, Касуга и еще одна косуга. С помощью всего лишь одной косуги. Вот это жесть. Капец. Не, реально, адмирал заслуживает какой-то почетной почести посмертной. Я даже не знаю какой. Может быть, новую какую-то медаль введем? Герой республики Сацума, наверное, как-то так. Орден Сатсумы есть, а будет еще Герой Республики Сацума. Можно сделать такое, наверное, да. Исключение из правил. Типа, новая медаль у нас будет. Так, так, так, так, давайте, давайте, давайте. Перезаряжайтесь, огонь. Вражеская армия, армада будет уничтожена. Добиваем их. Огонь. Ну, даже потеря одного корабля, на самом деле, вот если стратегически посмотреть, вообще никакого мне минуса большого не дает. Ну, практически никакого. Конечно, если мне придется сейчас отремонтировать снова судно, новые, и сюда другие посылать, для того, чтобы закрывать этот такой брешь в обороне. Но это ерунда, потому что мы справились с таким флотом врага, блин, это просто жесть. Пять кораблей уничтожили. Капец там, как он, видите, изгибается корабль противника, потому что там такой жарный оттуда. Это вообще отхренеть. Все, готовченка. Первая победа. Ну, как сказать, первого Подожди, чё че к чему? Мацуме на каи, потому что умер, да, типа? Герой республики. Кстати, канонерку нам отдали обратно. Отлично. о -хо -хо. Сейчас еще, видимо, у нас один герой республики намечается. Жесть, сколько войск, охренеть Ха -ха -ха. Ну давайте попробуем, попробуем